Сейчас ты создаешь вот эту цветовую затею с трешочками кратки. Например, взяла жидкость, взяла берило, взяла бирюзовые. Во многих местах на картине есть бирюзовый, да? Вот как где-то его там примерно видишь, и ты его тоже подкладываешь. Желтые дети. Берешь желтенький и тоже их потом подкладываешь. Розовые берешь и розовые подкладываешь. Хорошо? Угу. То есть наш перехват И вот вот, вот это. Да, просто как ряд. Ничего ну, не рисуешь. Саму розу не рисую. рисуешь. Рисуешь цветной красноватого. Шучек влево. Влево шучек сделал, чтобы я тоже угу. доставал. Дешево. Мордочка все равно у нас да, будет да, с все, желтотой. Да. Только пятна. Да, да постричнее. Никаких кругляшков мы с тобой договорились угу. не рисовать пока. А создать рябость. рябость. Хорошо? Именно рядок. Посмотри, уже рябенька, уже какая-то организация, пятна происходит. Не закрашивание е, угу. а рябость. Так же, как внизу, вот этот красивый белый. На мой взгляд, от него не стоит отказываться. Да, Выдавишь да, себе белый У -у -у. и тоже рябо. То есть импрессионизм это мелкая рябь москов. У -у -у. А мы хорошую подсказку получили. У -у -у. Дивай -дивай. Многое пятно лица зафеяло. Угу. Конечно, он очень похожи. Ой, это бабушка, да? Очень похоже. Я you're Амбразурка глазиков То есть сначала мутное, грубоватое пятно, как некая болванка лица Там до светлой партии я немножко собираю вещество. Небольшим количеством краски начинаем высветлять светлые партии. Небольшим количеством. То есть таким количеством, как, примерно как тональный крем на лице. То есть облаковидное решение на первом этапе. Облаковидное решение. Потом чуть-чуть начнет появляться четкость. И как пальчиком перемалываешь на светлость. Вот так перемалывается. Да, да, да. Остается там теневое. А сюда приходит светик. Ну такой тихий, не кричащий, тихий. 你在文州。 Yeah.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 мелкие мазочки даже если они о форме едва говорят mm -hmm. но они создают красивую речь mm -hmm. да? mm -hmm. ну давай возвращайся немножко снова сюда mm -hmm. можешь здесь немножко торпать mm -hmm. достаточно характерная вот эта вот mm -hmm. mm -hmm. кулочка Ты как все нормальные детки высветляла белилами, желтилами, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. теневые на теле розовят, mm -hmm. а световые желтят. Смотри, а это создало идею штриха по цилиндру. Создала? Смотри цилиндричность формы. Смайлик губ. Немножко более улуччивый. Угу. Ну и цвет губ. Не коричневый. Зачем коричневый? Угу. Чель между губами, самое темное место и краснит коричневит, но в первую очередь краснит. Красноватость тени делает ее несколько прозрачной. Правда? Mm -hmm. Потому что она из-за коричневого была похожа на, на деревянность. Mm -hmm. У нее корей глазки. Голубые. А у тебя? У меня серый. Серый голубый. У меня кто-то видит голубые. Меняем. Да. Иногда зеленые. Настроение. От всех родственников у Субтитры сделал Бровки сейчас похожи на два угу. но два шнурочка. они должны быть более крылатыми, угу. ни кривой гвоздь, ни два шнурочка не должно быть. Очень часто, когда пытаются сделать максимально точные на новички, получается кривой гвоздь потому что так увлекаются вырисовыванием этих мелочей это я так что ты много хочешь. Я только всегда по жизни не хочу. У нас От себя. Когда у смайлика губ есть хотя бы настроение э, вот это, тогда угу. даже если они в данный момент не улыбающиеся, но есть ощущение, что они частенько угу. улыбаются. Угу. Поэтому лучше такие вещи. Показать со смайликом туда. С возрастом у многих людей появляется вот такое звучание. Букв. У нее сейчас такие же. Такие же, да? Она у меня какая-то настоящая вообще. Много тоже. Я, правда, мама прима театра Вот у меня тоже не стареет лица и все Такая красивая вообще. Сейчас смотрю, но лучше тоже так. 75. Маш, можно? Да, я я хочу. И надо полосатости Завтра придешь, угу. мы его продолжим. Мне кажется, у меня скачалось сюда больше, Или Темно синий, наверное, да? Нет, такие светлые голубые. Вообще голубые,